Иногда хочется вернуться в прошлое, чтобы на самом деле двигаться дальше. Я имею в виду не вернуться, а его, поговорить с ныне умершими. Вернуться к созданию Железной Орды. Откуда ты? Почему ты здесь? К чему стремишься? Некоторые говорят, что ты не можешь вернуться, но ты можешь.